В теории существует всего четыре стиля родительского воспитания. Авторитарные родители контролируют и требуют послушания, несмотря на мнение ребенка. Либеральные родители проявляют любовь и никак не контролируют ребенка. Для него не существует правил. Авторитарные родители – строгие, но любящие. Они поощряют независимость в определенных пределах. Безразличные родители не принимают участия и не заинтересованы в воспитании ребенка Недавно был введен пятый стиль, но к этому мы вернемся позже Стили подразумевают как контроль и управление, так и полную свободу Они отличаются как холодом и безразличием, так теплом и состраданием Каждый авторитарный, либеральный, авторитетный и безразличный родитель имеют место быть чтобы понять, каково это расти с каждым из родителей, рассмотрим жизнь четверых детей. Родители Сары авторитарные. Они любят ее, но верят, что строгие правила научат ее манерам и помогут адаптироваться в обществе. Если Сара начинает плакать, ее просят прекратить. Если она не слушается, то ее ставят в угол. Если же она забывает выполнить работу по дому, у нее отбирают игрушки. Сара понимает, что подавление эмоций и следование правилам является неотъемлемой частью дня. Она становится послушной, чтобы получить любовь от родителей и перестать их расстраивать. Однако из-за того, что Саре никогда не давали возможность самостоятельно принимать решения или следовать внутренним интересам, во взрослой жизни она не знает, чего хочет. Она живет жизнью, которая кажется идеальной для ее родителей и общества, но которая не приносит ей внутреннего счастья. Либеральные родители, как у Питера, любят своего мальчика настолько, что верят, что должны осуществить любое его желание, дать полную свободу и никогда не говорить «нет». Питер наслаждается полным контролем над родителями и получает все, что захочет. Если он не хочет идти, его понесут. Если он хочет мороженое, он его получит. Если он хочет играть, то будет делать это всю ночь. Питер растет, не зная границ и делает все, что считает правильным. Он никогда не сталкивался с конфликтами и так и не научился контролировать свои эмоции. Из-за того, что он всегда получал все, что хотел, он стал крупным неудачником. По мере взросления он ведет себя легкомысленно и не знает границ. Авторитетные родители Артура уважают потребности своего ребенка, но верят, что детям нужна свобода в определенных пределах. Артур может свободно играть, но когда закончит, должен помочь прибраться. Ему позволяют мороженое, но только по воскресеньям. Экранное время ограничено до 30 минут в день. Когда возникают конфликты, родители прислушиваются к Артуру и создают правила. Артур замечает, что у него получается не все, но его родители всегда оказывают поддержку. Он развивает силу воли, что помогает ему преодолевать трудности и следовать своим интересам. Во время урока он сдержанно и смело выражает свое мнение. На перемене он проявляет свои эмоции и чувствует себя раскрепощенно. Во взрослой жизни он соглашается с правилами, только если они были оговорены и он чувствует, что понимает их. Безразличные родители обычно не принимают участия в жизни детей. Нора часто чувствует себя одинокой в мире. Она ощущает полную свободу, делает все, что ей захочется, и у нее богатое воображение. Но она никогда не получает поддержку или хотя бы внимание. Нора понимает, что неважно, чем она занимается, никому до этого нет дела. Из-за отсутствия внимания Нора не верит в себя и не доверяет другим. Она развивает небезопасный тип привязанности, теряет способность завести здоровые отношения и негативно мыслит о себе. Чтобы перестать считать себя недостойной любви, она старается ничего не чувствовать. В последнее время родители, которые принимают участие в каждом жизненном этапе своего ребенка, относят к пятому стилю. Таких родителей называют снегоуборщиками, потому что они убирают любое препятствие на пути ребенка или вертолетами, потому что они словно парят вокруг и контролируют мельчайшие события в жизни ребенка. Поскольку они не позволяют ребенку делать ничего, он никогда не научится преодолевать трудности самостоятельно. Исследования указывают, что такие дети не любят решать сложные проблемы, им не хватает упорства и в знак протеста они могут бездействовать, когда требуется приложить усилия. Большинство исследований о воспитании основаны на самоотчетах из США и Европы и не совсем понятно, как себя проявят выявленные признаки в экспериментальной обстановке или в других частях света. Четыре стиля воспитания первый раз были представлены психологом Дианой Баумринд. Для хорошего воспитания она рекомендует найти баланс между требовательностью и заботой. Добавьте к этому мудрые слова Марии монте Никогда не помогайте ребенку с заданием, в котором он может преуспеть, и тогда у родителей все получится. А что думаешь ты? Должны ли родители придерживаться одного стиля? Или подстраиваться под определенную ситуацию? Не во вред ребенку, конечно же. По ссылке в описании ты найдешь бесплатный мастер-класс о воспитании через привязанность.